Всем привет! Сегодня заключительная серия обзора построек трак Я даже не могу посмотреть, насколько это большое. Что это? Оно падает прямо на меня! Спасите меня, пожалуйста! Ах, меня уничтожила! Мы им команду уничтожили. Синий хмур. Я раздавила давай еще раз попробуем что попробуем ну вот это это черную какашку а кстати сейчас подожди да это кожа уже наверх залезть наверх давай Под портал чтобы наверх попасть вышка О-о-о, мы так высоко давай запускает Сейчас скажу, сколько у меня титана ушло. Минус 4 миллиона 700 тысяч. Вау, давай запускай. Ты один кирпичик так много копировал? Ой. Почему я не падаю? А -а -а, я упала с этой вышки. Прямо вниз. Ой, мне сейчас будет нехорошо. А -а -а. Все, у них от команды ничего не осталось. Даже еще одну соседнюю задела. Я хотел сделать так с порталами, чтобы еще больше лагало. Ой, я, я уже, боюсь, что я не попаду на свою команду. Давай еще раз, только теперь будет дедпаком. А то я вылетить не могу. Тут нет Давай. выхода. Готова? Огромная пирамида. Попытаюсь <связь> еще один Давай запускай. Ооо! Я наверху тут летаю, смотрю. У Сондера игра вылетела. Игран вышел. Бедный грузовик, посмотрите, что с ним стало. У меня уже закладает, даже не прогружается ничего. Джип, я покажу. О, можно я сзади сяду. Давай, закрывай. А, ты сядь, сейчас улетишь. Давай, полети. Он, может... Он может ездить. К обычной машина. Он может летать. Вот. Крылья появились. А еще что может? Еще сейчас. Открывать сзади да только две функции, короче. Мы убили убери, мы сейчас едем. Знаешь, у меня еще есть это. Да, посмотрим, что. Еще. А нас убили штука меня поймал можешь меня отпустить а все спасибо включай коллизию тут поставил почти все свои машины кто меня стреляет танк есть да что это за танк такой не знаю будущий танк, танк будущего я сейчас взорву ту машину Здесь флаг Казахстана. А, промахнулись. И сюда. палу ну, включай. Давай, сейчас ты его взорвешь. Он на нас нападал. Он еще так летает, как ховар там. Огонь! Надо подождать, пока он остановится. Надо к нему прижаться. Чтобы да, мы на нем чтобы... были или зажать его в угол Огонь! Фу! Что же ли? Он пушки ты? ставит А то все Он пушки ставит, он пушки ставит Огонь! Эх, Махнулись! Бежим! Надо было пару барабанов сделать, чтобы перезаряжаться было побыстрее Давай! Он тебя хочет закружить! Он хочет нас купик. Э, тупик а это сзади Огонь! подъехать Огонь! Э, Давай я попробую поуправлять давай. Так, давай Ты куда? Давай ехай ехай ехай Е и -э Кю вращать Как я его не пробил? Ты не попал же Я ж попал, у меня бы показывалось, что я попал так, Может, сейчас. попал. Не попал. Ну, ты тоже промахивался. Так к нему прижаться, чтобы он не мог ничего сделать. Кто так Снова промахнул. А, чтобы прощать этой... И... Он меня подамажил. Да. У титана. Титан сделан из титана. Почти. Ой, завалить. Ну, откуда там еще пули летают? А, у него в базе. Снова промахнулся. Вот, Ау, что он насквозь пошел. Ну ладно. Давай посмотрим другие машинки, вот эти, которые тут стоят. Тут есть истребитель. Сейчас я здесь припаркуюсь. Что здесь есть? Да, с чего начнем? Да, вот с этого. Нет, тут не трогай, он, у него колеса не работают. Ладно, а это что? О, нет! О, вот истребитель. Ну ладно. Истребитель, покажи, как он работает. Ладно, да, я Ты можешь камеру. Я сзади сяду. А у него есть пушки или что? Нет, пушки есть на другом. Вот на этом есть пушки. Не пушки, а пушка. атаку на Кримсона Давай, атакуем С двух сторон Давай, так у меня пушек нету У него и Да, у тебя же нету Я, Я буду ум... на себя отвлекать Ой У меня всего одна пушка Мы его перевернули. А, он обратно. Все, Кримсон уничтожен. Сейчас, дезар, пять. Сейчас будем его. И... А, все, он. Возвращаемся на базу. Там я еще идем машинка была. Уходи быстрее. Это джип. Который я модерзин... модернизировал. Джип. А что у этой машинки? Чего просто джип Украсивый. красивый. Дальше у меня нет, вроде построек. На этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Геймс. Всем пока!